Привет всем, вскрыточку будем делать Здарова Колян Бля, сразу вопросы про Олега, про Тизару Нахуй сибались отсюда сразу, блядь. Я уже в Барсе, если че Суд будет 30 ноября, парни Не знаю, посмотрим, все будет 30 ноября, не знаю Да, расскажи другому парню, кто не знает, что у меня за стоит. Просто заебался уже, всем расскажет Вражки не будет больше бэккурсов, там есть какие-то по 700 рублей или с чем-то Три раза дороже, чем стоили Здесь все взял Каликс, пиздла, да. Скидка с пиздец, там пушкой. <coughs> Заебись, Роман. Че, а у меня будет суд только 30 ноября? Да мне рассказывали. Не помню, кто. У тебя же Интерпол уже хапнул тоже. Ну ты вроде все разрулил, да? Я вот такой вчера ночь перелетел. его, прямой эфир. А, я на другом телефоне. Смотри. Ну, <смех> собрать туда. собралась? Где -то, где -то, где -то собралась. Со мной? А? Со мной? С тобой? Да. С нами? С нами, да. Но она в Москву сначала. Она когда? В А какой? Какой? Ты больше в парике идешь, а сдать привез. Да. Я к Вики пошла. Ну давай, тоже ты наберешь мне? Машину сейчас скоро пойду отдать помыть. Давай ты наберешь меня. Чувак Давай, чувак Нет, чуваки, я больше не в Все, шабаешь. Я... Ну вот так легко, братан. Бэккутс, смотрите где-нибудь в Дютике, когда лететь будете. Только там можно найти. Ха-хаум. Я как знал, надо улетать, пиздец. Да тут охуенная погода как и была чуть-чуть бы не стало у вас там шторм что вчера было соси уходим и остались есть вот такая футболочка скоро будет смотрите на сайте Фиолетово. Но есть бэку за пару пальчик только. Трудно найти судьбу. Меня приняли на вокзале, ребята. повытры это типа как дошло, только сделано по-другому. Скитлз, я хуйная, где ты его найдешь. Нет, я больше не связан с хаунтом. Я доделал последнюю движуху, которую мы начинали делать с досками. И все, я больше не причастен к ним никак. Ну так пути расходятся, ребят. Знаете, такое было. <связычный путь> <связычный путь> Чем занимаюсь? Курю кулулата. Блять. Да я не знаю, мама, где тебе удобнее. Хочешь пляжи, с не хочешь в центре с ними, хочешь на горах с ними. Я не знаю, где тебе по кайфу жить. Да, слышали у Энто? Да. какой трек. Это металл очень максимальный. Саратов Кейс, Я был у вас пару раз. Как ты это? Нейзи Джейзи. Мне это говорят Каждый день. Я не знаю. Может, я еще пока не пришел к этому. Я за Антон слежу с 2014 года. Вчера баллов уже, тут балс. В Украине был один раз. В Киеве. И то проезжал. Если хочешь, взлетай в гость, я пока на базе у себя. Она тебе рассказала про охранника, который меня не впустил. Думаю, он тебе рассказал, как меня, сука, ⁇ баный охранник не пустил. Это не штаб, братан, это база. У меня есть, да, да, долго не знаю. Вот этот трек сюда хочется курнуть. Кристин, ты орешь вообще? А есть смысл туда возвращаться? Пиздец, у вот вас вчера шторм был на балконе, охуел. Вот название заебали. Сделайте скрин быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Я как знал, надо съебываться оттуда, пиздец. Не, я уже на базе у себя. Маски-то. Да. да я не вражки уже, я давно в классе у себя. Ну что, ребят? Да. Я в 16 сделал. Делаю да, да. это. Не знаю, посмотрим. 30 числа все. 30 го ну Посмотрим, что будет. Какое движение же наклеить. Не все, давай тут.